Привет-привет, друзья, с вами Рустам Сераев, 12 часов 53 минуты, 21 марта 2019 год, сегодня четверг, я нахожусь в городе Уфа. Смотрите, вчера у нас партнеры составили таблицу, да, в которой мы можем посмотреть, если любую сумму, которую мы хотим инвестировать, да, мы можем посчитать, здесь в таблице все это посчитается, да. Вот, видите, первое 2500 рублей это сумма, второе процент 0.83, да, округленное. И фактически вот здесь по умолчанию стоит 2500 рублей. Наши вложенные 2500 рублей в пул под 0.83%, через месяц нам дадут доход 3203 рубля. Видите, да, друзья? Через два месяца это будет 4105 рублей. Через три месяца это будет 5304 рубля. Друзья, мы можем уже через три месяца забрать наш депозит 2500 рублей. И остальные 2500 рублей, пусть работают 2800 рублей, и приносят нам прибыль. Но если мы не будем забирать 2500 рублей, и будем их держать в пуле, да, через год 2500 рублей нам принесут... Обратите внимание, друзья, 50 654 рубля 18 копеек. Это при курсе монеты призм. Сколько она стоит сейчас? 20-22 рубля. Да, если будет она оставлять. Но все мы знаем, что курс идет вверх. И даже если курс вырастет в два раза, да, призм будет стоить 50 рублей. Допустим, соответственно, эта сумма будет уже у нас больше 100 тысяч рублей. Идем дальше, друзья. Смотрите, считаем, если мы сейчас в марте месяце инвестируем 10 тысяч рублей, да, просто вот условно 10 тысяч рублей давайте поставим, да, сюда. 10 тысяч рублей, вот мы поставили, да. Соответственно, у нас через месяц... Будет доход 12 814 рублей 24 копейки, видите, да, друзья? Через 2 месяца 16 420 рублей 49 копеек, через 3 месяца доход будет составлять 21, 21 216 рублей 26 копеек. Мы уже можем вывести свои 10 тысяч рублей, а 10 тысяч рублей оставить в пуле, понимаете, да? И у нас, если же мы не будем выводить 10 тысяч рублей Через год, обратите внимание, друзья, на эту цифру, 365 дней, через год с 10 тысяч рублей 202 616 рублей 70 копеек. При курсе сегодняшнем, если же курс вырастет в два раза с 10 тысяч рублей, мы заработаем... Больше 400 тысяч рублей, друзья, и это не сказки, это не фантастика, и у нас нету MLM составляющей, у нас нету пирамида, пирамиды какой-то составляющей, да. у нас нету распределения средств, у нас полностью отсутствуют признаки финансовых пирамид. Понимаете, да, друзья? Давайте возьмем цифру 50 тысяч рублей и на этом закончим смотрите 50 тысяч рублей если человек инвестирует через месяц у него 64 тысячи рублей да? через два месяца 82 тысячи рублей на третий месяц уже 106 тысяч рублей и опять-таки он может совершенно свободно забрать 50 тысяч рублей но если он их оставит да? друзья обратите внимание 50 тысяч рублей это меньше 1 тысячи долларов через год тысяч рублей дадут вам 1 миллион тринадцать тысяч восемьдесят четыре рубля при курсе монеты призм 20 22 рубля если же курс вырастет хотя бы в два раза да, что он и продолжает делать потому что мы здесь работаем с предпринимателями предприниматели очень хорошо интересуются заходят сейчас уже можно в городе уфа купить за монету призм бытовую химию сантехнику да также Костюмы, оплатить сотовые телефоны ЖКХ, в ближайшее время можно будет продукты питания купить, в Краснодарском крае уже больше 200 предпринимателей работают с монетой призм, соответственно сейчас она все больше и больше будет входить в нашу жизнь, потому что фактически за биткоин, за эфириум, за рипл так нельзя купить, да, как можно сейчас купить за криптовалюту призм. Так что, если вам было полезное видео, ставьте лайки. Если было бесполезное, ставьте дизлайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новостей. И под каналом есть мои мессенджеры, да, где вы можете со мной связаться. Я нахожусь в городе Уфа. У нас здесь работает очень Большая команда, которая растет до да, единомышленников. Мы зарабатываем на криптовалюте. И соответственно поможем вам. У нас есть полная система, как вы можете заработать с нами. Для начала вы можете начать с нами зарабатывать в пуле, да, и фактически ежедневно уже получать. Проценты, дивиденды, да, у нас фактически 0,82% в день, но с учетом капитализации где-то 28% в месяц. Вы можете абсолютно свободно все вывести, да, нету никаких ограничений. Можете сегодня завести, завтра уже вывести дивиденды и дело, да, и депозиты. Вот. Так что без выходных, без проходных дней мы работаем. Всем хорошего дня, подписывайтесь на мой канал. И с вами был Рустам Сераев, пока-пока.